Это то, когда не видишь недостатков Из недостатков будет жизнь, но полная припадков В любви же все наоборот Коль правильно отмеришь В любовь достоинства найдешь И это ты оценишь Любовь все ищут даже те, кто в ней не понимают Не понимают даже те, кто думают, что знают И накрывают колпаком или сажают в клетку вот результат любовь, слепа, любовь, марионетка. Я хочу, чтобы вам повезло, я хочу, чтобы вам было счастье. В жизни каждому будет свое. Чтобы у вас миновали Я хочу, чтобы вам повезло Я хочу, чтобы вам было счастье Пусть у каждого будет свое, И свое, пусть у каждого счастье Любовь свободою сравнив В любви преграды нету В любви двоих полёт один И никаких запретов В любви сплетенных два кольца И в этом малом круге Живут как голубки Они свободные друг други Любовь Пусть будет уважение И если что-то в ней не так Ищите обновление И дай вам Бог прожить сто лет А может быть и двести Родить на счастье вам детей И до конца быть вместе Я хочу, чтобы вам повезло Я хочу, чтобы вам было счастье В жизни каждому будет свое Чтобы вас миновали ненасти Я хочу, чтобы вам повезло